5-минутный эксперимент на шаблонной машине сборка воротника без шаблонов в виде эксперимента создали программу сделали наборочку вырезали на прямострочной машине с обрезка края без нити воротничок вырезали и соответственно полностью как по процессу сделали отделочную строчку, собрали воротничок и это, заметьте, без шаблона. Конечно, все не идеально сделано за 5 минут, чисто для эксперимента, насколько получится или нет мы доведем данную технологию до идеала и покажем уже готовый результат чуть попозже. С вами Александр Чумаков, компания Electrom. Обращайтесь, мы можем на многое.